И всем привет! С вами снова я, Скай Кит. Сегодня <къем> я хочу построить красивый дом. Значит, ну я хочу вам показать, как из коробки можно сделать обычный дом. Кто это там у нас стоит? Кто там стоит? Эй, э, э, где он и ник? И, и, раз попробуй. Что такое? Я не понял, где он? Во, это у нас Зозику. Если у нас появился Зозику, Зозику, я тебе предлагаю, давай устроим конкурс на лучший дом. Ты согласен? Ага. Давай. Давай, я не спорю. Вс, давай, я на той стороне. Давай, давай. Нет. В конце видео, когда вы посмотрите, вы должны будете э решить, чей дом все-таки окажется лучшим. Мой дом или Зозику? Ну конечно, вы проголосуете за меня, тут речи даже не, не может быть. Я о декорации много знаю. Надеюсь. Хотя. Не, мне кажется, лучше двумя слоями покрыть. Так. Э -э. Ага. Задик, ты здесь, да? Ага. Чё ты так молча играешь-то? Я не могу никак понять. Не люблю говорить. Ну да, конечно, блин. Ты орешь, как потерпевший, то говоришь. Так. Э -э. Вот так вот мы строим. Ну, сто процентов. Вы видите, как я. Но в конце мы увидим, как Зозику построил дом. Надеюсь, он у него хоть что-то будет, как у меня. Хоть чуть-чуть похоже. А то... Так. Так. Examina, ну вот кажется, что на ну мне кажется дуб дуба мне кажется здесь не подходит да дуб мне кажется ну не очень сильно здесь подходит ну ладно пусть так плита а вот так вот так так. М -м. Шерсть можно использовать? А, шерсть, да, использую. Шерсть-то ладно. Это я тебе говорю, не алмазные блоки не использую, ничего такого. Э -э, блин, а ну что такое? Он не хочет устанавливаться. Ладно. Вот так вот это хорошо нормально мы должны его выиграть мы его выиграем мы же просто на лучший дом да что внутри будет это не важно да вроде бы ну да а нет внутри тоже что то красивое все должно быть ну, ок. Ну, я думаю, наш выпуск на две серии затянется, да? Первые, ну, в первом выпуске мы покажем, ну, вот, наши дома, а во втором выпуске мы уже их задекорируем, вот. Мне кажется, так. Так. Так. А здесь что не -по так? А, а что не так? Базе, так. так, а здесь то что не так? Не понял. Ладно. Сейчас соберем. Вот теперь надо попробовать. Вот теперь должно быть все окей, мне кажется. Меня. А, хотя, Ой. может, нет? Я... Да, не, не, не. Иди, не нет. Успокойся, все нормально, все нормально, все нормально. Есть. О, почти воду называется. Так, так, так, так, так, так, так так так так так так так потом сверху обделываем также э это вот я так это и вот такой... так стой. Стой, стой. ставим. Сверху делаем. Да, говори, так. Вот так, вот, так вот. Вот так. А, это О, он? отлично это пока не что не получается. Не мне кажется. Если да, то ставьте лайк. Это тебе кажется. Блин, ну мало ли людям тоже понравится. А так. Ну хотя что здесь может не понравится. Вроде бы пока что а все окей идет. Ага. И вот так. Да. И последний штрих на этой стороне. Все. Первая а сторона готова. Так. Так. <связь> так. <связь> так. Так. Я не знаю, мне кажется, некрасиво получается. Не знаю. Ну да. А ты откуда знаешь? -то? Ну я не знаю. Я представляю. Так, вот все. Так. Флак. Так. Так, закрываем это. Угу. Ну, я думаю, серия выйдет на, не, на минуты, не знаю, может, минут 10. Так. Все окей. Вот теперь все окей. Ставим дверцы. Где наши, наши двери? Вот они. А нет, они здесь. Они здесь. Да здесь. Вот так вот. Вот так. Все. Первое дело наше сделано. Теперь будем думать, с чего мы будем делать крышу. А, все. Все, я решила, из чего мы будем делать. Да ты уже крышу делаешь? Да. А ты что делаешь? Да, я пока что украшаю домик. Ну, как бы, не украшаю, а поверхность делаю нормальную. А -а -а, да, так, поняла. пока что просто факел поставим, потом красивый факел. Я поставлю таймсет. Давай. Даем им. я отоставлю не из-за этого. Мне просто свет нужен. Все. Я поставил. Вверх мы сделаем из такой шерсти. Все. Хм. Смотрится он как-то. Нормально, что, по идее. Мне кажется, норм. А? Ты показал, какой остров заспаунился у нас наверх? А, да, кстати. Мы, ну, когда э, мы создали этот мир, у нас заспавнился почему-то.